Ирина Чашина, руководитель Дома робототехники в Архангельске. Два года назад все начиналось с нескольких учеников. Сегодня здесь занимаются более ста детей. Они победители всевозможных конкурсов и соревнований, в том числе мирового уровня. А Ирина, из человека просто увлеченного конструированием, стала судьей федеральных соревнований. Дом – это не только пространство, где учатся конструировать и программировать. Задавать правильные вопросы, работать в команде, но в первую очередь думать, общаться и мечтать. Именно эти слова стали лозунгом студии и спрятались в аббревиатуре «Дом». Но с недавних пор здесь появилось новаторское для архангельского направления совместное занятие для детей, их бабушек и дедушек. Работать с детьми всегда очень интересно, это самые отзывчивые, самые крутые вообще люди, с которыми лучше всего работать. Поэтому дети, робототехника, это тоже пришло абсолютно случайно, но это очень интересно, меня затянуло просто вот буквально за месяц в эту всю историю, и мы начали там с маленьких, маленького количества занятий, и сейчас мы уже доросли до уровня федеральных судей, мы участвуем в федеральных соревнованиях. Я работала просто преподавателем в другой студии, но я человек такой, который не очень... Я не люблю, когда мне приходит какая-то идея, мне... У меня есть план грандиозный по захвату мира, и у меня возникают ограничения со стороны других людей, со стороны руководителей, как правило, это бывает. Поэтому я решила, что лучше я сама буду руководителем, вот, и буду сама рулить, сама придумывать, и мы, собственно говоря, вот с, с дочерью вдвоем рулим и разруливаем. Изначально была цель э, поставить на рельсы таким образом, чтобы кормить семью. То есть это не было хобби, это не было вот какой-то такой маленькой-маленькой работы, маленьким-маленьким занятием. Нет, это сразу, эта студия, она изначально уже была вот э, задумана, как источник дохода, на который, собственно говоря, приходится содержать семью. Я учусь постоянно, то есть у меня, помимо моего стандартного набора да, образования, педагогическое образование, потом экономическое образование, год назад я получила диплом коуча международный, сейчас я учусь в университете на курсе антикризисного управления бизнесом, то есть я постоянно повышаю свою квалификацию, для того, чтобы не только с детьми работать, но и, собственно говоря, бизнес выстраивать. У меня очень много времени для того, чтобы проводить его с детьми. Не только с теми детьми, которые у нас в студии, но и со своими детьми. Вот, поэтому нет. Я не жалею ни в коем случае, и мало того, я готова это развивать, в этом развиваться, и детей своих я тоже настраиваю на то, что очень важно уметь самим зарабатывать, то есть не ждать помощи откуда-то, а делать так, чтобы всегда была возможность заработать самим.